мы сначала понимаем, что внутри у человека происходит, как работают его системы жизнеобеспечения, как работают его метаболические системы, как энергораспределение распределение работает, как энергопотери организованы и так далее. Как работает кровоснабжение, как работает реология биологических жидкостей. Вязкость, я имею в виду, реология это вязкость. Вот. Как работает межклеточная, межканевая и прочее, идея. Как полости между собой взаимодействуют. И все это сделано только здесь, в нашем центре. Биомеханика это то, что мы видим. Как ходит, бегает, играет в теннис, баскетбол и так далее. Это биомеханические критерии. Внешние проявленности. Но под всем этим лежат внутренние процессы. Как... Циркулирует кровь, как циркует лимфа, как нейродинамические сигналы, как идут энергозатраты, энергообеспечение есть. Это вот то, что внутри происходит, в теле, внутри вас. Так вот, это саматодинамика.